Честно говоря, само отношение к сечению в современном кушерстве претерпело очень серьезные изменения. Интересно, что процент кесарево сечения по современной статистике варьирует от 6-7% в малоразвитых странах до 20-40% в Соединенных Штатах и в Европе, и достигает 90% в Бразилии, например. В Бразилии 90% кесаревых сечений. Наше отношение к кесаревым сечениям, я сейчас говорю о врачах, ну, по крайней мере о себе, очень неоднозначные. Во-первых, огромное количество кесаревых сечений в мире, ну вот, например, в Соединенных Штатах в среднем 5 миллионов родов в год. 5 миллионов, Из них 40%, то есть, то есть чуть меньше половины кесаревых сечений. То есть вы говорите о 2 миллионах кесаревых сечений. Это одна из самых частых процедур операции, которые проводятся в Соединенных Штатах. Здесь э, и, то, что называется и хорошо, и плохо. Давайте сначала хорошо. Хорошо в том, что техника кесаревого сечения э, очень совершенна. Анестезия великолепна, и реабилитация у большинства пациентов проходит очень быстро. У меня были пациенты, которые в моей же практике рожали сами, и после этого по разным причинам или до этого приходилось делать кесарево сечение. И, честно говоря, некоторые говорят, что было проще при Нормальных родов, но у меня есть пациенты, которые говорят, что было проще после кесарного сечения. Какие преимущества? Почему в Бразилии 90%? Они очень серьезно относятся к тому, как роды, особенно второй период родов и, несомненно, рождение ребенка отражается на промежности. То есть, кесарево сечение, несомненно, оберегает промежность. Это первое. Я не буду вдаваться в детали, но нет никаких даже потенциальных разрывов и разрезов промежности при операции кесарево сечения. И э, вторым моментом является то, что основным показанием кесарево сечению в родах, является тот момент, что плод плохо переносит роды. Меняется сердцебиение, начинается гипоксия, и приходится оперировать такую пациентку. И проблема заключается в том, что пройдя 8-12 часов родов, она как бы испытывает весь негативный момент родов, и после этого все равно нам приходится делать кесаревое сечение. Поэтому... Я никогда не пытаюсь менять э, настрой пациента. И настрой очень разный. Есть женщины, которые приходят и говорят то, что называется роды по-калифорнийски, то есть это кесарево сечение, они говорят, я хочу родить в такой-то день, в такое-то время, я не хочу э, никакого растяжения и потенциальной травмы промежности, и тогда мы делаем, как бы, элективное кесарево сечение. Женщины, которые настроены рожать сами по разным причинам, у меня тоже с этим нет проблем, они идут на естественный род. Мне кажется, что у каждого пациента, после того, как они взвешивают за и против, возникает естественное решение, что лучше применительно к данному пациенту. Поэтому мне кажется, что это... На сегодняшний день, за тем исключением, когда кесаревое сечение абсолютно показано, например, по предвижении плацента отслойке плаценты, комплексном тазовом придвижении плода, узком тазе, каких-то аномалий плода, когда мы заранее знаем, что ребенок вряд ли выдержит роды или будет травмирован в результате родов. Двойня, когда дети в тазовом принадлежании. Мне кажется, что после разговора с врачом семья сама принимает правильное решение.